Не успела взять бразды правления в свои руки, как понеслась голод, упадок, разорение, смерти. Ну, все, в принципе, как обычно. Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в совершенно новую демочку игры под названием Xeon. Ну и в сегодняшнем выпуске я постараюсь познакомить тебя с этой игрой, посмотрим на все ее основные аспекты, на все основные моменты и, конечно же, постараемся попроходить немножечко, чтобы ты, зритель мой дорогой, сделал для себя выводы. Стоит ли тебе вообще заморачиваться, качать и играть в эту игру или же... А нет, ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, прожми, пожалуйста, аванс. Лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Аксион и так далее Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья Коротко про то, что же у нас такое Аксион. Это у нас своеобразный градостроительный симулятор на космической станции То есть мы будем обустраивать станцию Да, поддерживать ее в работоспособном состоянии Субзапуск шатла для Тикуна одобрен Запуск проток протокола Процедуры Клен есть Стартовый ускоритель готов Векторная система готова Система наведения готова Алгоритм Нихея есть Какие-то странные слова Протокол безопасности Батиста есть Этот СУП прием Все системы работают нормально Я так понимаю мы готовимся к запуску да. Готовность номер один персонала Необходимо освободить Освободить короче да Смотри, как классно. Графоне. Тут ничего такое, да, в этой демочке. Все достаточно на высоком уровне. Я так понимаю, готовят ракету к запуску какую-то. Куда уж она полетит, хрен его знает. Долос. Запуск через 30 секунд. Ракета такая интересная. Отражатели подняты. Створки закрываются. Все у нас закрывается. Готовность максимальная. Запуск через 15 секунд. Открытие люков. А, Куда-то нас запускают Десять Восемь Двигатели зажигаются Загораются Выпуская клубы дыма И пламени И наша ракета взлетает Полный отрыв Процедура пуска выполнена Направляемся на низкую околоземную орбиту И передает данные в рай внутри Рай внутри Отделение стартового ускорителя Бабах, отлетели у нас модули Чтобы не отягощать наш агрегат А мы летим дальше Ну еще, ребятки, это друзья Ну еще Ну еще у нас эта игра, конечно же, про космос Все действия у нас будут разворачиваться в космосе Несмотря на то, что мы вот сейчас Стартанули с планеты Видим цель, приближаемся к, ста... к станции Тикун Ага, а почему тогда Аксион? Это Тикун, прием, стыковка разрешена. Ну ничего себе, она здоровая, смотри, какой кораблик у нас маленький и станция. Она, конечно же, да, впечатляет своими размерами. Иксион, друзья, у нас в эфире, игрушечка совершенно нового масштаба. Вас ждут в стыковочном отсеке Тикуна. Приземляется наш шаттл и его его практически затягивают вовнутрь странным каким-то образом, да-да-да. Пассажиры, приветствуем вас на борту, говорит нам голос извне, и я так понимаю, мы благополучно приземлились. Ну что ж, ожидаем, я так понимаю, запуска. Как мы видим, какие-то у нас ворота в те, которые мы влетели, да. Шаттл пристыкован. Ага, ясно. Сектор 1 подано питание. Поддерживается нормальное давление. Активирован протокол обеззараживания мунчи. Высадка разрешена. Эдден нам говорит. Сообщение членам экипажа. Добро пожаловать на борт станции Тикун, которая принадлежит корпорации Долос. Вскоре вам выдадут задания, но до тех пор, пожалуйста, ждите возле стыковочного отсека. Надеемся, что ваше путешествие будет продуктивным и хотим поблагодарить вас за вклад в будущее человечества. Ага. Согласно протоколу Мунчи, меня разрабатывали с учетом вашего психологического профиля, чтобы я лучше реагировал на все ваши запросы. Ох, можно двигать влево, право, оказывается, а я и не знал. Моя главная задача — обеспечить эффективную работу автоматизированных систем на станции Тигун. Я понял, я понял. Когда уже начнем-то? Я буду отслеживать задачи, которые вы должны будете выполнять в рамках ваших полномочий, а именно добраться до Проксими Центавра, выполнить полевые исследования, добыть полезные ископаемые, выполнить производственные протоколы и провести колонизационные изыскания Долос. Да, некая корпорация нас запихнула на эту станцию в качестве самого главного, да, руководителя. И вот мы сейчас и будем руководить процессом. Ну что ж, к следующей дискуссии приступаем. О, а это кто такой? Живет администратор. Хочу лично зачитать вам список ваших полевых задач. Хорош жевать уже, давай рассказывай. Я ведущий специалист по крионике Долос, член совета а, Мардука Джованни Батиста. Ммм... Так, посмотрим, ваше первое задание Обеспечить на борту тикуна необходимую инфраструктуру и условия жизни для экипажа Заложив эти основы, вы за затем займетесь установкой двигателей И совершите некоторый тестовый прыжок куда-то там По прибытии наши что-то там Соберут несколько образцов горных пород и холодной пыли Запустят протокол колонизации Начнут строить фундамент для будущего человечества Бла-бла-бла, а потом вы вернетесь назад Все легко, вроде бы как и просто Давай уже не то мир одной. Давай мы уже с тобой начнем. Конечно, мы вернемся. Куда же мы денемся? Джованни, эксперт по креонике. Чтобы все это сделать, нужно разобраться в основных функциях тикуна. Ну что тут разбираться-то? Жмякаешь везде, да? Айда, пошел. Это не так сложно, тут у нас производство, склады, распределение ресурсов, строительство, стабилизация, выработки электроэнергии путем распределения, а у исследовательского космоса, организации, экспедиции и все такое. По сути, все необходимое для обеспечения научного прогресса и органической автономности на борту тикуна после первого испытания двигателя Вохол. Вохол, двигатель Вохол, вот такой вот у нас двигатель. Ну я все понял, когда приступим-то? Эддан будет показывать и отслеживать ваши основные цели. А, о, и администратор, смотри, чтобы все это не вкружило тебе голову, Варнер настоял на том, чтобы все внимание Долс уделялось Тикуну, но на самом деле эта миссия лишь подготовка к нашему следующему проекту а, Протагору. Совет Мардука чертовски усердно работал, чтобы закончить его раньше срока. Итак, продерживайтесь продержи... Итак, цели, делайте все, как вам говорят, и верните Тикун к целости целости и сохранности. Грандиозные дела и спасение человечества от разрушения экосистемы. Оставьте нам хорошо. И последний совет, но все мы мыслим... Не все мы мыслим, эффективно эффективно эффективно эффективно эффективно мы мыслим как Варнер Долос. Пока в космосе не официально не установлено эффективно. ни одного человеческого закона. По-моему, это отличная возможность. Итак, друзья, я так понимаю, после вот этой всей болтовни у нас начинается, наконец-таки, э, геймплейчик. Да, нас запихивают вот в этот вот большой ангар космического какого-то корабля, космической станции, которую, между прочим, можно посмотреть и вот таким вот образом, приблизить ее и отдалиться от нее, Да. Можно также... А интересно, как далеко можно отдаляться? Да, вот таким вот образом мы можем станцию покрутить и повертеть. Вот так она у нас выглядит. Да, вот такой вот бублик с дыркой посередине. Да, мы можем его покрутить. Ох, сколько тут движков-то стоит у нас. Ну что ж, давай приступим уже к работе. У нас есть первое задание, это обучение вида. Нажимаем и смотрим. Ну тут, в принципе, все понятно. F1, F2 и F3, да. F1 это стандартный у нас, я так понимаю, цех. F2 у нас вид э, на, на станцию общий. И F3, оу, мы вылетаем прям в саму солнечную систему. Да, да, да, ни хрена себе. И наблюдать можем следующую картину. Тут у нас планета Земля. Все ее характеристики, как говорится, на лицо. Здесь у нас ее спутник, Луна. Смотри, солнышко как хорошо светит. Да, Уршанаби какой-то, я так понимаю, кораблик, с которым в процессе, скорее всего, тоже нужно будет что-то сделать. Но, как говорится, поживем, увидим Можно также посмотреть на другие планеты Марс здоровая конкуренция, да И посмотреть про них какую-то сводочку Вот Сатурн у нас тоже в области внимания Да, вот видишь, где у нас подсвечено Можно посмотреть Юпитер Да тут целая солнечная система, мать его Ну что ж, а мы, а мы, а мы переходим, наверное, обратно к себе в ангарчик Нажимаем на F1 И продолжаем взаимодействовать Далее нам предлагают построить какое-нибудь сооружение Например, для нормальной работы сектору, сектору нужен цех. Вы сможете построить один цех бесплатно. Так, ну что ж, какой цех мы построим? Да, вот тут, как видишь, у нас количество ресурсов, количество энергии указано, да, для строительства. И количество рабочих, которое будет задействовано. Общее количество рабочих у нас вот здесь, я так понимаю, да, находятся. Ресурсы, которые нужны, ну, нам сказали, что бесплатно. Ну что ж, давай выберем этот самый цех. И как-нибудь его разместим. На кнопочку мыши, на, точнее на ролик, можно его разворачивать туда-сюда. Вот так вот вертеть. Куда же его поставить-то? Это у нас цех. Мы, наверное, его поставим куда-нибудь поближе. Можно, наверное, его сюда вот куда-нибудь влепить, чтобы он у нас был поближе. А здесь у нас дорожка пойдет. Да, давай мы его вот сюда вот разместим. Отличненько. Цех мы построили. И теперь мне предлагают э, построить еще и склад. Так, склад требует 5 работников, 3 электроэнергии. А сколько, кстати, у нас электроэнергии ресурс? Где он отображается, я не вижу. Должно быть же все просто. А, вот у нас, друзья, важный показатель. Это количество электроэнергии. И куда она расходуется, можно вот этим вот нажатием посмотреть. Вот этот вот отдел 14 у нас расходует. Я так понимаю, это стыковочный какой-то отдел. А, вот эта штука у нас расходует тоже 2 энергии. Можно, кстати говоря, вот таким вот образом отключать. Энергопотребление теми или иными станциями Ну что ж, принято, понято Так, дальше нам предлагают построить склад Давай мы его тоже куда-нибудь сейчас влепим Поближе Куда бы нам влепить склад-то? Может быть вот сюда куда-нибудь мы его в уголок влепим? Или вот сюда? Давай вот сюда поближе Здесь вроде бы поближе к нашему Вот этому обрабатывающему Или что там мы поставили с тобой Да, нужно именно ставить как-то так Чтобы у нас... Здание подсвечивалось зеленым. Видишь, оно и так, в принципе, подсвечивается светло-зеленым. Но если мы вот так поставим, это я так понимаю, правильная установка, она у нас подсвечивается зеленым. И теперь мы можем смело его устанавливать. По бамс, есть такое дело. Назначьте склад для хранения сплавов. Так, а каким образом это можно сделать? Нажимаем на склад. И вот у нас есть здесь хранимые на нем ресурсы. Выбираем сплавы. Все так просто. Соберите сплавы 40. Каким же образом у нас происходит сбор? Смотри-ка, у нас маленькие машинки поехали на склад. Они, я так понимаю, что-то перевозят, что-то такое Транспортеры, да, у нас поехали Вот они, видишь, по дорожкам перемещаются Я так понимаю, смысл дорожек тоже есть Они у нас позволяют людям или же транспортерам а, Курировать между теми или иными зданиями и сооружениями Туда-сюда Так, мы набрали 30 из 40 Чтобы нам где еще-то набрать этих сплавов Вот здесь, например, есть Здесь вроде бы тоже, да Мне кажется, можно соединять как-то вот эти вот склады а, Для того, чтобы можно было перевести вот эти сплавы вот туда постоянно станция у нас крутится И мышка в сторону уходит Так, давай мы попробуем построить, наверное, какую-нибудь дорожку, да? Где-то же у нас есть дороги Вот, пожалуйста А если мы построим дорожные сообщения Вот отсюда, например, вот сюда У нас что-то будет? Нет, сейчас изменяться да смотри, у нас выехал строитель Робот такой, да? Он провел сюда, значит, дорожку И дальше что? Дальше-то что у нас откуда въезд-то? В принципе, в принципе... Можно, я так понимаю, отгружать. Каким образом это делается, друзья, ума пока что я не приложу. Ну, как-то можно... А, нажимаем просто на этот ресурс, и его сразу же увозят, да, вот эти самые транспортеры на наш склад, да. Вот видите, все, мы набрали, да, выполнили задачу. Основное у нас, значит, обучение у нас продвигается. Ресурсики мы потихонечку качаем. Так, максимум доступно три игровых вида, это я понял. Управление камерой. Так, здесь куча подсказочек Пока что мы их опустим Смотрим, какое же задание нам дадут дальше Тикун, вид изнутри Что за вид изнутри? Ага, тут можно между видами переключаться, я понял Дальше-то что? Какая наша основная цель? Уведомление Что это был за звук? Что сейчас только что было? Такой, знаете, тревожный какой-то сигнал был Ага, смотри, как только мы перевезли со склада что-то У нас сразу же исчез этот склад Так, ясненько Заглянули в справочник, смотрим дальше. Как, какова наша следующая задача? Должны же быть какие-то задачи у нас здесь, правильно? Администратор, я установил с связь с Эммой Клейн, ведущим специалистом по обработке данных в Долос. И что? Дальше-то что? Какова моя следующая цель? Next discussion. Администратор, господин Доллос непоколебим в вопросах безопасности, учитывая важность икуна. Мы должны иметь полный контроль над тем, что происходит на станции. Ну, как бы у нас и так все под контролем. Чего вы волнуетесь-то? Меня зовут Эмма Клейн, я ведущий специалист по обработке данных Долос, член совета Мардука. Мой отдел только что закончил работу над финальной синхронизацией данных между Эденом и нашей системой обработки данных ДЛС. ДЛС или система прослушивания сканирует, записывает, анализирует любой обмен данными программ, на обеспечение DLS, входящее в состав Эддена, будет фильтровать все собранные данные и перед... предлагать вашему вниманию только самую актуальную информацию. Обожаю самую актуальную информацию. Фильтруйте. Она также предоставит вам краткий обзор любых ситуаций, которые могут возникнуть и сформулирует возможные результаты. Так вы сможете создавать распоряжение напрямую и не заполнять лишние документы. Затем ЭДН позаботится обо всем посредством аккредитации в DLS. Как это часто бывает со всеми нашими разработками, начав использовать систему DLS, вы уже не сможете без нее обходиться. Да ты что? Да и прежде, чем я уполномочу вас по продолжать Работу и, и вершить историю Доктор Мунчи, наш ведущий эксперт По медицинским технологиям Хотел предупредить вас о возможных Побочных эффектах прыжков Существует корреляция между длительными космическими путешествиями И развитием слабоумия Он считает, что вот прыжок может ускорить этот процесс Хотя это еще предстоит доказать Рекомендации вам непременно Отправить всех членов экипажа Которые проявляют необычное или характерное Для слабоумия поведение А госпиталь, такие учреждения оборудованы для лечения Не только тела но и разума. Я понял, да, нам нужно будет, скорее всего, позаботиться о здравоохранении своих людей. Помните о том, что все ваши действия и принятые решения записывает Эдден. Мы не связаны какими. Государственными или международными организациями Вы отвечаете только перед теми, кто входит в состав совета Мардука И предоставляет всеобщие интересы и амбиции корпорации Я понял тебя, женщина Да, нам нужно быть очень внимательными и очень э, убедительными в своих действиях Так, ну что, а какая наша задача на следующей? Какая наша задача на следующая? Это доступно события, давай посмотрим Администратор, в настоящее время экипаж станции Тикун не может получать продовольствие со склада. По результатам анализа количество голодающих членов экипажа растет, надвигается кризис и ожидается повышение вероятности аварии на 64%. Согласно теориям социальных экосистем для нормирования и распределения продовольствия в условиях космической жизни подходят столовые. Стремление обеспечить экипаж едой может укрепить вашу репутацию. Я понял, давай мы таким образом и сделаем. Построим ст столовую, завершим протокол. Где мы построим столовую? Нам же надо это вручную сделать или как? Жилище, пища, столовая. Во, давай мы сейчас разместим ее где-нибудь, например, подальше. Насколько это будет критично для людей, живущих здесь, я не знаю. Но давай мы поставим столовую, скажем, вот сюда куда-нибудь. На дальних, как говорится, рядах она у нас будет располагаться. Сюда... Или вот сюда, или вот, пускай вот здесь она у нас будет, да, отличнейшее просто место для нее И также проведем к ней дорожку, вот таким вот легким способом, да Вот сюда можно провести дорожку, отсюда вот сюда и так далее Ну, пускай будет, подожди, а как убрать? Если я, например, хочу что-то снести, как-то ведь можно это сделать? Ага, можно на С просто легко выбирать И смотри, у нас на постройку повезли а, материалы На строительство столовой нужно 40 я так понимаю, стали, которую как раз таки мы и накопили а, Вот эту сталь тоже можно отгружать Давайте, давайте, ребятки, работаем, работаем потихонечку Ускоряемся Я так понимаю, у нас какое-то ограниченное количество транспортеров, да Иначе бы у нас и отсюда уже повезли Но пока что у нас они все задействованы в строительство И каждый такой транспортер перевозит, я так понимаю, по одной единице э, По одной единичке вот этих вот самых ресурсов Да, видишь, у нас уже 15 стало Интересно, скорость, да, скорость, кстати, тоже, тоже можно здесь увеличивать. Нажимая вот сюда, мы можем задать максимальную скорость в 4х. Uh, и таким образом у нас, как, смотри, как быстро поехали транспортеры 35 из 40. И практически достраивают нашу столовую. Отлично. Ага, они только поставили ресурсы, а после этого уже процесс сам строительства и возведения этого объекта у нас uh, пошел. Так, ну что ж, заканчиваем дискуссию и наблюдаем за прогрессом. Мы строим столовку вот здесь вот внизу. И все, друзья, готово. Ну что ж, надеюсь, теперь у нас будут продуктивнее наши люди работать. Надо, главное, успевать это делать. Да, да расчищаем сейчас территорию от ненужного мусора. От ненужных вот этих вот стеллажей, ну как ненужных, здесь у нас куча ресурсов для построек, и мы должны будем сейчас возвести, как говорится, свою нормальную станцию. По поводу столовой нам говорят, что здесь готовят до 10 единиц пищи каждые 0,5 цикла, чтобы накормить максималь... максим... максимум 100 членов экипажа. Следующий прием а, через 0,1 циклов. Пока что, ребят, мало чего понятно по этому поводу Я думаю, в процессе да, игры мы все это дело подробно разберем Так, столовка у нас имеется, 5 электроэнергии, кстати говоря, она кушает Склад у нас имеется Он уже, смотри-ка, что заполнен у нас практически на максимум У склада есть определенное количество вместительных У склада есть определенный лимит на вмещаемость каких-то компонентов А мы давай построим что-нибудь а, еще, что нам еще нужно? Конструкции а, Стыковочный отсек, здесь можно построить а, горно-промышленные грузовые корабли Мещает до трех кораблей, у меня же есть такой же, да Вот это вроде, да, стыковочный отсек Стыковочный отсек у меня уже имеется Давай посмотрим, что можно еще По здравоохранению мне кое-что говорили, да, госпиталь а, В нем могут лечиться а, люди но я думаю, что госпиталь мы построим где-нибудь вот в этом месте, пускай он у нас... Не, подальше, подальше от производственной части. Давай его построим рядом с нашей столовкой. Пускай госпиталь у нас будет вот здесь. Можно, кстати говоря, напрямую дорогу сюда провести. Куда можно еще дорожку построить? Давай будем думать с тобой. Вот здесь можно отгрузить ресурсы. Убрать вот эту большую часть склада, чтобы переместить их куда-нибудь более-менее в наш цех переработки или же на наш малый склад. Так, вот здесь у нас что сделает этот цех, интересно бы узнать. Вот для чего он нужен, я так, ребятки, и не понял. Продолжаем смотреть, глазеть на нашу станцию. Где-то у нас проходят дела вот там, вот я так понимаю, в, на одном из внешних секций кольца станции. Да, а конкретно вот здесь вот. Научная лаборатория. Здесь с помощью очков науки можно исследовать, открывать новые сооружения и улучшать. И улучшения для них. Как раз у нас, я так понимаю, хватает пока что электроэнергии. Ой, как много места занимает этот завод, я просто в шоке. И вот здесь, кстати говоря, указаны какие-то пункты, я так понимаю, куда можно поставить этот завод Что у нас здесь доступно? Новое событие Администратор, некоторым членам экипажа негде жить На протяжении человеческой истории чрезмерный рост бездомия Бездомности всегда был показателем упадка цивилизации Не повторяйте простых людских ошибок на станции Тикун Ну что ж, построим давай что-нибудь для нашего, как говорится, экипажа Построить жилье для всех членов экипажа на борту за 12 циклов и отказаться. Давайте, конечно же, построим Завершить протокол прослушивания Конечно же мы сейчас будем строить, у нас некоторые циклы здесь происходят на нашей станции, сейчас цикл 30 -й. это типа наверное дней прожитых здесь, и мы идем в строительство а, зданий. А где у нас находится жилище? Вот оно, ребятки, жилой комплекс, а, 27 у нас сейчас пунктов, мы уже построили госпиталь, который в принципе работает, но давай все-таки возьмемся за постройку жилого отдела. Куда мы построим жилище наших людей? Давай мы, наверное, построим где-нибудь вот здесь, вот поближе все-таки с нашими вот этими вот комплексами. Да, жилище можно как угодно строить, у него со всех сторон есть выезд. Давай вот здесь вот построим жилище для людей. Сколько, интересно, человек здесь будет? 15, жилой комплекс, неактивно. Пока что, да, занимаемся строительством жилого комплекса. Да, все строго по сценарию. Обеспечьте населением жилье 85 граждан и постройте второй склад. Мои основные задачи. Так, ну что ж, поехали. Где наш второй склад находится Одного склада, я так понимаю, нам стало мало И мы строим второй ровно там же, где у нас стоит первый А именно вот здесь Да, я надеюсь, это правильное решение Увеличиваем скорость Что же нам конкретно не хватает? А, у нас строитель только один И он строит достаточно долго По приоритету он начал строить склад Вот видишь строитель? Вот он, строительный робот подбежал И он сейчас строит по приоритету второй склад Второй склад мы построили Есть такое дело Теперь наша основная задача построить что-нибудь другое. Давай, мы скорость сейчас уменьшим. Так, теперь наша основная задача, что построить. Выберите, какой ресурс... Ага, какой мы ресурс будем хранить на этом складе? Пока что ума не приложу. Здесь у нас одного типа ресурс. А какие нам вообще ресурсы-то нужны? Давай посмотрим. Назначный склад для хранения пищи. А, вот оно что! Давай так и сделаем с тобой. Где у нас пища? Ага, вот этот, вот этот ресурс отвечает за хранение пищи отлично. Такая же механика наблюдалась в такой интересной игрушечке, как Frostpunk, если кто помнит, кто играл, да, там, где мы строили э, реакторы и спасали свое население от переохлаждения. Здесь примерно то же самое, то есть мы просто напросто выполняем э, пожелания наших э, жильцов. Как видишь, мы обеспечиваем их жильем, мы обеспечиваем их едой, и у нас растет полосочка доверия. 73 в данном случае в нашу пользу. Как только у нас, я так понимаю, показатель доверия снизится до нуля, у нас будет непременно бунт. И доверие, доверие конечно зависит от уровня стабильности в секторах. Доверь, доверие меняется на 1% каждый цикл. Общее доверие 73. Это очень-очень меня радует. Ну что ж, а мы переходим к следующим заданиям. Накормите 200 граждан э, в столовой. Администратор, входящее сообщение от члена совета Мардука Анри Баржавиля. Ну что ж нам скажет этот Анри Баржавиль, давай посмотрим. Банжур администратор, какой чудесный день, чтобы встретить судьбу, не так ли? Конечно, я Андри Баржавиль, писатель, философ, лоббист и прежде всего член совета Мардука. Ну-ну, я взял на себя смелость лично организовать, обме... лично организовать обмен с э, ушарна кораблем на высокой орбите, который принадлежит нашим коммерческим союзникам Аштанги, там какие названия, Аштанги это небольшая организация, и они наши важные партнеры, разделяющие наши прагматические, нравственные и духовные взгляды. Давай дальше, продолжай, продолжай, старик. Уршанаби обеспечит нас пищей на период первоначальных испытаний Текуна. Уршанаби станет нашим первым эксклюзивным торговым партнером, а мы докажем нашим давним союзникам, что хотим разделить с ними успехи Долоса. Я понял тебя, старичок, я понял тебя. Давай мы пока что разгрузим вот этот вот склад. Назначите грузовой корабль, чтобы мы смогли заняться обменом. Администратор, доверьтесь воле генов, самоподобие пространства проявит закономерность. А как же мы можем сейчас назначить корабль-то, я не пойму. Скорее всего, где-то у нас а, из дока это можно сделать, или где-то еще. Так, сколько мы народа уже прокормили? 30 человек из 200 Обеспечили жильем только 15 Что еще нужно дома построить? А, -а, а ничего себе Нам оказывается нужно еще гораздо больше Домов построить И мы наверное сейчас этим займемся У нас добавились новые совершенно задания Нам нужно построить э -э, Транспорт какой-то, да Я так понимаю, подожди, скрыть дискуссию И нужно так, научный корабль Грузовой корабль мне нужен сейчас, да э -э, Для того, чтобы его построить э -э, Нужны какие-то ресурсы определенные но мне так кажется, что мне сейчас просто так, как никто не даст. Мне нужны полимеры, которые нужны для строительства космических кораблей и солнечных панелей. Их можно получить из углерода на фабрике полимеров. Понимаешь, тут нужна еще и фабрика полимеров. Поэтому мы так быстро не сможем построить грузовой и научный корабль в стыковочном отсеке. Ну что ж, потихоньку выполняем задание. Где у нас находятся эти самые фабрики полимеров? Давай мы с тобой посмотрим. Так... Пока что у меня есть только научная лаборатория. Подожди, давай посмотрим еще. А вот это что за пункты? Дерево технологий. Я понял. Так, строительство. А где фабрика полимеров-то? Я так понимаю, мне нужна в первую очередь это вот эта вот научная лаборатория, в которой мы и сможем открывать. Итак, давай уже мы ее сейчас построим. Ох, какое большое здание у нас будет. Давай его мы поставим куда-нибудь вот, прямо сюда, по центру. Возможно, я и не прав в том, что разместил его здесь, но пока что мне в любом случае нужно построить лабораторию, потому что мы не продвинемся вперед без вот этого вот а, здания Да, нам всегда нужны мозги Нам всегда нужно, чтобы кто-то а, что-то изучал Иначе наш прогресс на этом и закончится А я не хочу, чтобы он заканчивался Я хочу, чтобы мы и дальше развивались в этом а, направлении Так, откуда можно что еще увезти? Вот это, я так понимаю, можно разгрузить средняя база снабжения Подожди, а почему ее нельзя разгрузить? А, к ней нужно подвести отдельную дорогу, я так понимаю, да? Подожди, да, она же вот, в принципе... Почему? Вот, вроде бы, вот, вот, вроде, вот, вроде бы сейчас пошла разгрузка. Это, скорее всего, потому, что у нас на складе закончились ресурсы, и автоматически... А, нет, подожди, хорош. Отменяем. Нам нужно сейчас постройкой заниматься, или не отменяем? Или, подожди, или перевозим. Нет, если мы что-то назначили, значит, значит, у нас пока процесс не завершится. Да, я так понимаю, после постройки этого здания нам будут доступны э, совершенно новые технологии. Да, вот таким вот образом у нас выглядит прогресс строительства. Очень интересно. Типа у нас все заваривается, все подваривается и практически готово. Да, как только мы построили, смотри, какая интересная анимация. Внутри сразу люди забегали, заходили. Классно, на самом деле, смотрится всякие интересные штуковины анимированы. Вообще классно, мне нравится, как сделана здесь графическая составляющая. Все достаточно насыщенно, все достаточно динамично. Где-то что-то где что происходит, люди бегают. Можно вот так вот приблизиться и посмотреть на людей, что там кто делает. Классно сделано, мне нравится. Ну что ж, приступим к исследованиям, что я могу сказать. Научная лаборатория производит что-то там за один раз. И давай пос посмотрим в дерево технологии. Мне нужен завод полимеров, где его искать. Цех. Научная лаборатория у меня есть, столовая тоже есть, жилой комплекс, пусковая установка, шлюз, загрузочный отсек, госпиталь, я не вижу э, никакой, э, никакого завода полимеров, где его искать, возможно я что-то где-то и э, упустил на данный момент, да? Для того, чтобы что-то построить Но я думаю, все, что мы упустили в этой серии Мы, конечно же, продолжим развивать В следующей Но пока что общий взгляд по поводу этой игрушечки Игрушка достаточно сочная Игрушка достаточно новая Несмотря на ее ранний доступ, демо-версию Посмотреть здесь можно уже на совершенно весь функционал У игры достаточно немаленький потенциал И я думаю, она понравится любым исследователям Кто привык играть В какие-то космические симуляторы Или какие-то космические стратежечки. Определенно от меня игра заслуживает 8 из 10 возможных баллов в своем жанре. Конечно же, это из-за того, что она еще находится на этапе демо-версии. Я думаю, на релизе, когда я пересмотрю свой обзор, я поставлю ей гораздо больше, гораздо более высокую оценку. Ну что ж, если честно, мне игра понравилась, да, я, конечно же, с удовольствием продолжу в нее играть и продолжать серию прохождения вот этой самой демо-версии и посмотреть, что там дальше. Но мне, конечно, необходима твоя зритель-поддержка. А что, зритель, ты думаешь по поводу игрушечки Xion? Напиши, пожалуйста, свое мнение, и мы с тобой непременно все это дело обсудим.